Привет, друзья! Меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. В этом видео я хочу рассказать вам про новый девайс от компании Lost Vape под названием Ursa Mini Pod Kit. Девайс поставляется вот в такой вот миниатюрной картонной упаковке На лицевой стороне у нас все как всегда Логотип производителя, название устройства и изображен сам девайс в цвете, что ждет нас внутри На противоположной стороне также никаких изменений, комплектация и технические характеристики Открыв коробку, мы первым делом увидим инструкцию, к сожалению, без русского языка, но по большому счету он нам не нужен. Гарантийный талон официальный от Wave. Также мы увидим сам девайс в собранном состоянии вместе с картриджем. И еще одну небольшую коробочку, в которой будет находиться два сменных испарителя и один кабель USB Type-C. Lost Wave представили уменьшенную версию своего девайса Ursa Quest. Корпус мода выполнен из металла, а центральная вставка может быть двух видов. Первый – это кожа, а второй – текстурированный металл. Всего же представлено 8 вариантов расцветок. 4 с кожей, 4 с текстурированным металлом. Стоит отдать должное дизайнерам компании Lost Wave. Они сделали действительно удобный и приятный девайс. И при удержании в руке у вас не появится никакого дискомфорта. На лицевой панели расположилась довольно большая квадратная кнопка Fire. Чуть ниже находится информативный дисплей, и в самом низу расположились кнопки плюс и минус. На дне находится разъем USB Type-C для зарядки устройства. Внутри этого девайса разместилась хорошая плата, которая обладает всевозможными защитами. Также внутри есть довольно большой аккумулятор на 1200 мАч. Для зарядки от 0 до 100% вам потребуется всего лишь 45 минут. В плане функционала здесь все очень просто. Есть лишь режим баривата с регулировкой мощности от 5 до 30 ватт. В верхней части девайса спряталась полноценная регулировка обдува. Настраивается все при помощи поворотного кольца. Затяжку можно отстроить от совсем тугой до свободной кальянной. Картридж обладает довольно нестандартным объемом в 3 мл. Крепится он к корпусу мода при помощи прочных магнитов. Держится все надежно и ничего не болтается. Работает данный картридж от сменных испарителей. Одного испарителя будет хватать примерно на две недели использования. Если будете парить довольно крепкую жидкость, то одного заряда аккумулятора должно хватить на один день. Разве что, возможно, придется подзаправить ваш бачок. Для такого устройства идеальным соотношением жидкости будет 60 на 40 40 сторону глицерина. И конечно же на этом устройстве можно парить как солевой никотин, так и обычный. И можно парить даже нулевку. В конце ролика хочу сказать, что это потрясающий девайс для новичков. Он обладает минимальным, но при этом полезным функционалом. У него довольно вкусные картриджи, есть полноценная регулировка обдува и довольно большой аккумулятор, который заряжается всего лишь за 45 минут. С вами был Глеб и сигарет нет. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.